добрый пятничный вечер всем подключайтесь подключайтесь напишите пожалуйста как слышно видно меня мы ждем подключения нашего сегодня гостя который я с большим нетерпением ждала наступление сегодняшнего вечера наташ спасибо слышно видно так Видно, слышно, хорошо. Мы ожидаем наши гости, Анну власова у нас сегодня фантастический гость, ультракомпетентная, мудрая, профессиональная женщина, которую я с большим удовольствием сегодня хочу представить вам. Я ожидаю ее вот здесь буквально в сети. Привет, Аленочка! Все, лично привет! Мы ждем нашего спикера и будем тоже начинать. Все дисциплинированные. А у меня, вижу, здесь в чате есть моя коллега Лана. А можешь подсказать? Анна уже на связи с нами? Так, отправили ссылку Ане Власовой, мы ее ожидаем с минуты на минуту. Вот есть Анна. Анна, добрый вечер. Как слышно, видно меня? Добрый, добрый вечер, слышно и видно. Супер. И вас тоже слышно и видно. Все прекрасно. Мы, в принципе, уже в эфире. Я уже на самом деле Привет. очень сильно полюбила наши вечера, интеллектуальные вечера, особенно вечера пятница. Почему? Потому что по пятницам у нас самые долгожданные, самые любимые спикеры. И сегодня Спасибо. мы уже. Девятый раз встречаемся в офлайне, к сожалению. Мы, конечно, искренне верим, что эта ситуация закончится, и мы сможем, как обычно, обняться, обменяться эндорфинами и гормонами радости в офлайне в самой ближайшей перспективе. А пока мы встречаемся здесь, в зуме и для того, чтобы поддержать наше бизнес-сообщество, для того, чтобы поговорить о тех инструментах, о тех решениях, о тех, может быть, навыках, которые нужны для того, чтобы успешно сдать тот самый экзамен на карантин, на переход в новую фазу экономики, на выход из кризиса. И я очень сильно рассчитываю сегодня услышать от действенные рекомендации и советы, которые наверняка каждому из вас пригодятся в повседневной жизни, начиная уже, в принципе, с понедельника. Кто-то пишет, что меня не видит. Кому не видно еще Анна, дайте знать, пожалуйста, потому что видео есть. Аудиодорожка тоже есть. Напишите, пожалуйста, в чат, кому не видно. У меня кто-то в чате писал, что не видно. Я, я вижу это сообщение, но это единственное сообщение. Может быть, на вашей стороне отключена видеотрансляция. А не отключена. Напишите, пожалуйста, остальным видно, слышно, и меня, и Анну. Чтобы... А вот пишут «видно и слышно». Видно и слышно. Плюсики да. пошли. Отлично. Если пошли плюсики, тогда я с большим удовольствием представлю, как я сегодня уже писала утром, ультракомпетентную, мудрую, профессиональную женщину Анну Власову. Но помимо того, что я могу называть такими прилагательными, Анна у нас еще является основателем ИСЕО школы ИЧРМ. Анна является кандидатом экономических наук, доцент, магистр бизнес-образования Университета экономики и права. Университет экономики и права в Марселе. Обладает дипломом по менеджменту Европейского фонда развития менеджмента профессор по бизнесу Киевской школы экономики, это да просто столько титулов не перечитать. Есть опыт совместных исследований по менеджменту с Лондонской бизнес-школы в учебных проектах ИСИА, э, э, СИДА и Данида. Вы хотите всю серию зачитать? Я хочу последнее сказать, да, что еще большой опыт работы в Академии наук Украины в Киевском национальном экономическом университете, в МИБе, и, конечно, в любимой для наших всех HR и топ-менеджеров киво бизнес-школы. Анна, это все про вас, и я с гордостью хочу об этом Спасибо. сказать. И я очень сильно рада, что мы сегодня можем встретиться здесь, на этой онлайн-площадке, и поговорить о современном people-менеджере. Несколько слов организационных для участников. Кто вдруг пригла... присоединился к нам впервые – Наша э, беседа будет длиться порядка 40 минут, а потом у нас будет 20 минут на вопросы, которые вы сможете задать в чате, и я их обязательно промодерирую Анне. Следующее, э, у вас ваши микрофоны и камеры отключены для того, чтобы не было посторонних лишних звуков, и мы могли комфортно общаться с нашими сегодняшними гостями. И напоследок, учитывая, что как бы, Zoom сейчас испытывает колоссальную нагрузку случае, если что-то технически пойдет не так и нас выбьет, просто необходимо будет еще раз переподключиться под этой ссылке и продолжить наш диалог. С нашей стороны, вроде как, все доступы есть, ограничений у нас по количеству слушателей и по временным интервалам нету. Это только если технически не выдержит зум нашей нагрузки. Ну что ж, добрый вечер, Анна, еще раз. Добрый вечер. Uh, у меня к вам первый вопрос. Uh, вот вы говорили, что кризис — это хороший способ избавиться от того, от чего избавлялись годами. Что стоит изменить в компании уже сейчас, а с чем стоит дорожить? От чего не избавлялись годами? От Потому ч... что еще буквально год назад в компаниях было огромное количество продуктов, которые, половина из них, знаете, было как чемодан без ручки, но их терпели, потому что финансовое положение было нормальное. А были клиенты, которые тоже были очень э, сложные, тяжелые, может быть, не целевая аудитория, но мы их терпели, потому что, может быть, для каких-то там э, стратегических целей, для чего-то еще. Были сотрудники, которых мы терпели, потому что можно было себе это позволить. А вот любой кризис – это очищение. То есть если у вас есть что-то, какие-то партнеры, с которыми вы давно уже хотели расстаться, вот хорошая ситуация. Какие-то э, технологии, на которых старых вы уже работали и, и все думали, вот пусть они еще поработают-поработают, вот хорошее время расстаться с этими технологиями. Поэтому, мне кажется, э, в каждой конкретной компании нужно решать этот вопрос конкретно. То есть абстрактно на этот вопрос ответить невозможно. Можно просто показать направления, в которых есть смысл подумать. А вот эти рынки нам интересны, не интересны в будущем? А вот, это, вот эти сотрудники в будущем нам интересны, не интересны? Да, возможно, они герои вчерашнего дня. Да, возможно, вчера они выполняли какую-то важную функцию или несли ответственность за что-то важное. Но с точки зрения завтрашнего дня, понадобится, не понадобится. Поэтому вот можно показать только через призму чего. Uh -huh. А это призма, это стратегия, это видение, и это модель бизнеса. Это ваша модель бизнеса. Вот если вы собираетесь эту модель бизнеса продолжать в будущем, то через эту модель посмотрите на все, что у вас накопилось. Ну и последнее, это здравый смысл. Очистка через здравый смысл. Uh -huh. Да, сейчас. Самое... Кого сохранять? Второй, второй вопрос был, кого сохранять? Кого сохранять? Кем дорожить? Да, кем дорожить? Мне кажется, э, неважно в кризис, не важно ни финансы, ни производственные мощности, ни площадки, ни участки. В кризис сохранять единственное, кого есть смысл сохранять, это людей. Не персонал, а людей. А почему не персонала а людей? Потому что в компании есть всегда какая-то группа людей, их не так много, на которых фактически бизнес держится. Это вот те люди, которые в любом бизнесе называются профессионалами, те люди, у которых есть колоссальный опыт, те люди, которые стратегически мыслят, те люди, которые системно подходят, те люди, которые являются носителями и владельцами ключевой компетенции компании. Если это производство, это важный технолог. А может быть, не главный технолог, а важный технолог. То есть действительно, это все, потому что часто первое лицо и первый руководитель, он как менеджер может быть хорош, но не является ключевым. Или главный, не обязательно главный, но ключевой конструктор, если это произойдет. Вот. То есть вот ключевых людей нужно всегда беречь во всех кризисах, сохранять во всех кризисах. Очень а легко кризис... это сделать в профессиональном бизнесе, Потому что в профессиональном бизнесе это фактически те, на ком, на ком вы зарабатываете. Если это юридическая компания, это ключевые партнеры. Если это IT-компания, это ключевые э, руководители проектов и ключевые э, те, которые, вот, например, геймерская компания, те люди, которые разрабатывают эти, эти продукты. То mm -hmm. есть сохранять людей. Но тем не менее мы знаем компании, где все-таки не удалось сохранить э, полным составом Весь персонал, всех людей, да, как мы говорим, и сейчас такая мейнстримная фраза пошла, мир больше никогда не будет прежним, и что тогда происходит в таком случае с корпоративной культурой, когда на протяжении двух месяцев удаленной работы пришлось с кем-то расстаться, что изменится, изменится ли культура, что поменяется? Ну, во-первых, я специально подчеркнула и акцентировала внимание, что мы сохраняем не персонал, mm -hmm. тем более не весь. А мы сохраняем именно людей и конкретных людей. А самое смешное, что тут даже критерии не нужны, потому что в компаниях этих людей знают. Очень часто они конфликтные, очень часто они некомфортные, очень часто их не любят. Но все прекрасно знают, на ком этот бизнес держится, понимаете? Поэтому сохранять всех и сохранять персонал не является целью выживания в кризис. А по поводу корпоративной культуры. Мне кажется, что корпоративная культура, она имеет разные составляющие. И какие-то из этих составляющих, они, несомненно, изменятся. Ну, например, могут поменяться ценности. То есть то, на чем мы зарабатываем. Если мы зарабатывали на удовольствии, на... мы зарабатывали на фане, мы зарабатывали на страхах каких-то, то сейчас многие могут опуститься на базовый уровень ценностей зарабатывание на первичных потребностях. На безопасности. Да, да, да. На безопасности, на еде, на обеспечении здравоохранения и так далее. Второе может сохраниться... Вернее, я, я начала с того, что в культуре может измениться. То есть могут измениться ценности. В культуре может поменяться философия, то есть модель заработка. А, вот что является приоритетным, что не является приоритетным. Вот это в культуре может поменяться. Декларируемая философия. Вот мы декларируем новые ценности и мы декларируем новую философию. Третье, что может э, поменяться в корпоративной культуре, это, ну, может быть, может быть, языковые формулировки изменятся. У нас больше появится слов, связанных с дистанционным управлением, с автоматизацией, диджитализацией, аутсорсингом. То, что в последнее время говорили говорили, наконец-то надо делать. Поймали на горячем, да? Да, а вот что не изменится в культуре, Вот во что я не верю, что за два месяца карантина это поменяется, это привычка мышления компании. Вот как компания мыслила, за два месяца это мышление вот точно не поменяется. А это один из важных пунктов корпоративной культуры. Не поменяются ключевые навыки компании. Компания не приобретет навык продаж, если у нее не было. Она не приобретет новый навык производства, если она не занималась производством. Вот навыки не поменяются, ключевые компетенции, вот кто умеет делать компания, и не поменяются групповые нормы. Вот если были сформированы какие-то нормы, плохо давать обратную связь. А, вот жестко работать и подковерщина в команде топ-менеджмента. Вот, вот эти групповые нормы, филос... ключевые навыки организации, это не поменяется. То есть что-то в культуре может измениться, но что-то очень базовое не поменяется. И, к сожалению, не патроны просто... останутся такими же, да? да? Да, да, да. Потому что это накапливается годами, оно не может за два месяца измениться. Ценности я могу прийти и сказать, ребята, декларируй другие ценности. Философию я могу поменять, могу сказать, другая модель заработка, другие приоритеты, новый бизнес-процесс. А вот базовые навыки нет, а вот привычка мышления нет, а вот групповые нормы нет. Это, это то, что накапливалось, это не изменится. А каких вот как раз не хватает скиллов руководителям, чтобы минимизировать последствия карантина и кризиса? Вы будете очень сильно, но я очень часто обращаю внимание на это, и я уже не один кризис проходила с бизнесом, не один уже. Ни первый, ни второй, ни третий. Кстати, мне казалось, что 2008 год, это было недавно. Я только сейчас вдруг поняла, что это 12 лет назад было. Мне кажется, что это было только что. Вот что не меняется? У нас огромное количество популистов-руководителей. Они, когда начинают говорить, это, знаете, такой поток слов, из которого очень трудно выловить смысл. Они в тот момент, когда говорят, они, может быть, пытаются сами себя понять. А вот они не вникают глубоко, они не понимают, они не знают просто менеджмент. они его просто не знают. У них колоссальный опыт управления, но про менеджмент они не знают ничего. Они там были на миллионе тренингов, они были на каких-то конференциях, они читают массу популярной литературы около менеджмента, но базовых вещей в менеджменте они не знают. Ты разговариваешь об, об организационной структуре управления, они понятия не имеют об элементарных э, частицах, из которых эта структура состоит. Ты говоришь о стратегическом планировании, они говорят, разве сейчас можно говорить о стратегии, когда непонятно, что будет завтра. Вот именно сейчас и, наконец-то, надо об этом говорить. То есть они под словом «стратегия» они поменя, понимают что-то свое, они просто этого не знают. Поэтому, мне кажется, ключевой навык — это стратегичность. А для этого нужно просто изучить материальную часть. Просто взять Генри Минсберга и посмотреть, что такое на самом деле стратегичность. Второе — это системное мышление. Для этого нужно взять любую, например, модель 7С McKinsey. Вот для того, чтобы понять, что такое системное мышление, откройте интернет, зайдите и внимательно попытайтесь понять, что такое модель 7С. Третье — навыки коммуникации. Если вы хотите в кризис или после кризиса коммуницировать, вот просто возьмите одну страничку семь шагов кодов». Вот там буквально каждый шаг, 8 шагов, вот буквально каждый шаг — это инструкция к действию. Вы просто распечатайте повесьте и так ведите себя. Поэтому ничего нового, все, все, все старое под луной. Поэтому никаких, ничего антикризисного не нужно. Как раз в кризис происходит очистка, и в кризис убирается вот эта вся шелуха, бла-бла-бла, а мы, значит, на наконец-то опускаемся к Менеджмент, стратегия, структура, коммуникация нормальная. То есть простые вещи, нужно просто понять их смысл. Поэтому знание плюс понимание. А нужно ли переходить на упрощенную, на плоскую модель управления? И что нужно для ее реализации? упрощенная и плоская модель управления, это, как говорят в Одессе, две прямо противоположных диаметрально плоскую, про плоскую разницы, раз. да, потому что э, как раз э, плоская модель управления, или, вот, кстати, тоже, говорят, плоская модель, плоская структура, плоская организация, и никто не понимает, что такое культура, что такое организация, что такое модель, а это же разные вещи. Давайте плоская? разберем. У нас Давайте. здесь фантастическая возможность это разобрать. Вот как раз вот плоская организационная структура управления, она не простая, она самая-самая-самая сложная, потому что в плоской структуре каждый человек, он самостоятельный, вот можно сказать, как фрилансер, вот над ним никто не стоит, его тройным контролем не контролируют, поэтому уровень подбора, мотивации, желания, профессионализма этих людей, должен быть очень высокий. Уровень управленцев, хоть их и не так много, должен, должен просто зашкаливать. Поэтому эта модель непростая, она очень сложная. Она требует э, безумной, грамотной постановки целей и планирования. Не так, что вот скажите, какие KPI нам нужны для продавцов? Для каких продавцов? Чьих продавцов? Что они продают? Кому они продают? Как вы хотите, чтобы они продавали? А вот какие мне должны быть кипя, это, это вообще никуда не годится. Поэтому прежде чем внедрить плоскую структуру управления, нужно очень-очень-очень хорошо разобраться в планировании. После этого разобраться в организационной структуре управления. Потому что каждый сотрудник организации – это живая база данных. И про этого сотрудника должно быть известно все. Вот как там КГБ, не знаю, ФСБ, там про него должно быть и связано уровень ответственности, какие метрики, как мы его измеряем, успешность, вся, все о нем, понимаете? И это в структуре, в плоской структуре, профиль должности, он ключевой. Mm -hmm. А у нас по-прежнему какие-то разговоры про должностную инструкцию. У нас по-прежнему мы говорим о каком-то функционале. Но о каком функционале мы говорим, ребята, кого это интересует? Какой у тебя функционал? Да мне все равно, какой у тебя функционал. Понимаете? А вот у нас разговоры 20 века. Мы в 21 век не вошли. Поэтому плоская структура — это высший пилотаж. Это высший пилотаж. Я знаю только одну организацию в Украине, которая ну, успешно реализовала. Это «Приватбанк». Другой не знаю. Что нужно сделать лидеру сегодня, чтобы, по крайней мере, попытаться построить такую э, систему у себя управления? Но я думаю, что об этом нужно думать не сегодня, и не вчера, и не завтра. Об этом нужно думать постоянно. Лидер должен изменить себе мозг. Потому что в основном мозг устроен у наших лидеров, с позволения сказать, следующим образом. Вот я тут все налажу и буду курить вам Вот я тут все замотивирую и поеду там отдыхать. Вот я тут поставлю каких-то там, наберу с большой четверки и буду почивать на лаврах. И вот если у тебя мозг заточен на это, то ты будешь жить от кризиса до кризиса, и каждый раз это будет трагедия, выживание, и каждый раз ты будешь за что-то хвататься, куда-то проваливаться. И с каждым кризисом тебя будет все меньше, меньше и меньше. Потому что кризис усушивает, он усушивает, понимаете. Он делает структуру максимально вот легкой, воздушной. А у нас привыкли там кабинеты, у нас привыкли приемные, у нас привыкли тимбилдинги и так далее. Поэтому лидер должен думать о бизнесе круглые сутки. Потому что вот он спит, а ему снится что-то про бизнес, он быстро просыпается и, и делает это. Он поехал за рубеж, он смотрит, что происходит, неважно, даже это не касается его вот просто он в ресторане, или он просто в музей пошел. Ему рассказывают в музее какую-то там тысячелетней давности историю, а у него моментально возникают идеи, как прийти, улучшить обслуживание клиента, как посмотреть на, на базовые потребности, вернуться к базовым потребностям, а не копировать друг друга. То есть первое, мы все время хотим э, э, стричь купоны, это не работает, если это останется, ничего не поможет. И второе, это вторая такая болячка, от которой надо избавиться, потому что никакие советы тут не помогут. Она связана, она выскочила из головы в тот момент, когда говорила о первом, подумала и тут же, тут же выскочила из головы. Если вспомню, вернемся к этому вопросу. То есть, мне кажется, пока мозг вот в такой способ работает, то никакие советы, конкретные инструменты, никакие навыки, оно не помогает. Когда рынок растет, но тут как бы надо дураком быть, чтобы не косить траву, да, тренд траву на поляне. А когда рынок в кризисе, тут опять надо быть дураком, чтобы. Поэтому надо об этом думать все время. Не до, не после, не во время. Базовые вещи и все время быть, быть со своим клиентом, быть со своим сотрудником, быть со своим партнером. Чтобы э, успешно сдать вот этот вот экзамен, да, в котором мы сейчас оказались в кризис, что нужно уже сейчас предпринимать, чтобы к следующему шторму ты был уже более подготовленным? То есть есть те, кто там пережили уже восьмой год, двенадцатый, четырнадцатый, к двадцатому подошли уже чуть-чуть стойкие. Есть кто впервые оказался в двадцатом году? Что нужно сделать? Какие выводы над ошибками э, провести, чтобы к следующему этапу быть более готовым? Самое большое нужно найти вокруг себя, может быть, они не в, не в организации, может они за пределами организации. Может быть, они у э, ваших партнеров, которые сейчас утилизируют персонал, оптимизируют. Может, они у ваших клиентов B2B, например, которые тоже сейчас расстаются с персоналом. Может быть, они внутри вашей компании. Это люди, которым, которым нужно дать шанс. Это люди, которые неравнодушные, которые не не зацикленные, которые вот только что вышли с учебной. Я, кстати, несколько раз, несколько лет подряд принимала, была председателем Госкомиссии в Киевском национальном экономическом университете, где учатся люди на английском языке. Там есть магистрская программа, они учатся на английском. И вот они защищают, тоже на английском идет защита. Я смотрела на видео, я знала в их возрасте. Люди в совершенстве владеют английским языком. У них прекрасные дипломы. Эти дипломы написаны на реальных компаниях. Самое интересное, что половина дипломов цифры, живая аналитика. Я задаю вопросы не какие-то стандартные, я задаю вопросы иногда абстрактные, иногда которые сбивают сток. И, и, и эти, эти ребята, они... Они находятся, они мыслят быстро, они быстро соображают, у них скорость ну, соображение быстро, они на английском языке. И подумать. Uh, не uh, то, что нам говорит, как обычно, там, допустим, Кремниевая долина нам говорит, что будут какие-то потребности. Ну, может быть, в Кремниевой долине и будут такие потребности, у нас, возможно, они не будут. А мы все здесь, мы здесь живем, мы ходим в масках, мы ходим в, в магазины, мы смотрим на транспорт. Как, как он. И вот эти люди, они должны подумать, как, вот какие первые, первые, какие базовые потребности через полтора месяца будут востребованы. Зайдите с потребностей. Не можете зайти с потребностей, зайдите с клиентов. Посмотрите на своих клиентов, посмотрите на чужих клиентов, посмотрите на не клиентов, которые могли бы этот продукт ваш потреблять. Посмотрите на каких-то клиентов, которые не ваш продукт могут потреблять, а какой-то другой, который вы можете очень быстро переналадиться и сделать. Третье, посмотрите, первые потребности, второе клиент, третье продукт. Продукт делается по определенной технологии, он удовлетворяет определенную потребность. Продукт, я не имею в виду ручка, не имею в виду, допустим, кружка, допустим, да? я имею в виду все, что является вокруг этого, все, что вы предлагаете на рынок и за что вы берете цель. Вы же не берете там за фарфор или за пластик, вы берете в целом за продукт. Вот что-то в этом продукте может быть лишнее после кризиса, а что-то после кризиса будет очень важно. Ну, например, вот в этой кружке может быть лишним там какая-то золотая каемка, но, но, но то, чего нет в этой кружке, может быть добавить к ней. Потребность, клиент, продукт. Третье, э, партнеры или ключевые стейк -колдеры. Посмотрите на свои ключевые стейк -колдеры. Кто вас подвел? С кем у вас э, сохранились нормальные отношения, несмотря на то, что вы не можете выполнить своих обязательств? Они не могут выполнить своих обязательств. С кем вы сохранили человеческие отношения? Посмотрите на вашу ключевую компетенцию. Что вы умеете делать лучше всех? У нас никто, ничего не умеет делать лучше всех, потому что все все копируют. Кстати, я вспомнила. Вторая головная боль у лидеров наших – это копирование. Вот просто копирование. Вот мы берем процент от чеков. Я говорю, почему? Знаете, какой ответ? Как все делают. Как почему? Все так делают. Все. Вот лучшие практики мы услышали, прибежали. HR, давай быстро эту лучшую практику внедряй. Зачем? А мы можем без этой практики? Нет, не можем. То есть первое. Я уже забыла, что было первое. Первое это э, желание жить на, на стричку поны. Второе это постоянное копирование. Надо не копировать, а выделяться. А для того, чтобы выделяться, копировать не получится. Понимаете, в чем причина? Ну и третье это понимание э, софтов. У нас софты не понимают. Когда год назад все было хорошо, Многие руководители своим hr дали добро, ресурсы, время, деньги, поддержку, строить бренд работодателя. Ура, ура, ура, ура! Рынок обрушился в прошлом году, будем строить бренд работодателя. Сейчас осталось, там, не знаю, месяц до конца, э, до конца карантина. Так, HR, ты там продолжай строить бренд работодателя, а мы тебя увольнять не будем. 35% быстро, чтобы уволила прямо завтра, без всяких выходных посуды. Как это? А ничего, что бренд работодателя и вот это вот увольнение безобразное, это, ну, это, это ж одно и то же. Вот третья, самая большая проблема, что руководители не понимают софтов. Они произносят эти красивые слова, они разрешают проводить обучение, но смысла в нем не видят. Они разрешают строить бренд работодателя в хорошее время, в жирные времена, но смысла в нем не видят. Они разрешают там стратегию какую-то, ладно, давай стратегическую сессию, давай новые ценности, давай миссию. Смысла в этом не видят. Я только что называла пять вопросов миссии. Uh -huh. а смы смы смы смы Смысла в этом не видят, понимаете? Поэтому непонимание софтов, копирование и желание что-то наладить и жить э почивая на лаврах. Вот пока это в голове не изменится, никакие там специальные навыки не помогут, это работа над собой, а человек, который 30 лет, 20 лет на популизме выезжал, он не будет меняться, потому что у него это получается, он в этом хорош, он 40 минут говорит, а резюме из этого очень сложно сделать. Давайте не о популистах, а о тех, кто все-таки может подумать, и э, размышляет, что если он задним числом там уволит 35% сотрудников, это очень сильно навредит бренду работодателя, репутации бренда. Да? Что сделать, чтобы не навредить? Чтобы навредить, мы знаем. Сегодня задача строить стратегию, а завтра уволить людей. А что сделать, чтобы не навредить? Ну, э, я не знаю. Вот я э, Вы перечисляли, где я работала. Там, и Академия науки, Кнеу, и МИП, Кембез я только не работала. И свой бизнес у меня уже 16 лет. Мне кажется, все эти кризисы, которые мы переживали, которые я переживала уже со своим личным бизнесом 10 лет, они, вот что мне лично, например, помогло. Потому что мой продукт, он самый... Мой продукт уничтожают в кризис самый первый. Оффлайновское а тоже. уничтожает... Дорогое офлайнерское обучение уничтожают самый первый. Поэтому меня уничтожали всегда первый. Вот что мне помогло ну, выжить? Первое – это принципы. принципы. Вот, если бы я не сохранила принципы, если бы я их каждый раз продавала, если бы я суетилась, если бы я шла там на сделку, то точно бы я не выжила. Первый принцип – всегда говорить честно. Вот, ты клиенту говоришь честно. Он тебе заказывает продукт, а ты ему говоришь, тебе это не поможет. Он говорит, как так, давай, вот все-таки я хочу, приди, помоги. Я говорю, хорошо, за твои деньги я сделаю, но имею в виду, что у тебя вот это, вот это, вот это вот будет плохо. Ты согласен на это? То есть первое, нужно быть со своим сотрудником честным. И когда мы пытаемся в кризис строить какой-то, знаете, патернализм и корчить из себя каких-то могущественных людей, которые могут там сотрудников спасти или не спасти, то есть от меня зависит, спасу я тебя или не спасу. Вот мне кажется, это, это гордыня. Поэтому нужно, чтобы сотрудники тоже взяли на себя какую-то часть ответственности. Но это надо было начинать давно. А мы их воспитали многие авторитарии, многие автократы, многие. Ну, такие жесткие руководители, они воспитали своих сотрудников как детей. Они их бьют постоянно, они орут на них, они их наказывают, они их штрафуют. Какой ответственности вы сейчас от них хотите? Никакой. Поэтому, мне кажется, вот принцип быть открытыми, честными, это то, что спасает до кризиса, во время кризиса и после кризиса. Поэтому собрать этих людей, о которых я уже третий раз говорю, а откровенно и честно сказать, ребята, вот что у нас живого осталось, вот это наши долги, вот давайте подумаем, как мы сможем эти долги отдавать, а давайте с финансовой точки зрения подумаем, давайте с точки зрения продаж подумаем, давайте с точки зрения производства или закупок посмотрим на это, давайте нарисуем себе какую-то простую модель, скажем, вот это приоритетно, а те люди, которым мы не можем помочь однозначно, с ними тоже честно, открыто, разговаривать, потому что, ну, у нас стараются, знаете как, во-первых, э, во это руководитель должен делать, а не HR. У нас даже в мирное время руководитель не любит увольнять, он куда-то уезжает в отпуск, а поручает это кому-то сделать. Вот. поэтому, мне кажется, базовые принципы, которые держат людей вместе… Вы знаете, что такое организация? Какое классическое определение организации? Товарищество, ООО, компания, веселая такая компания, организация. Это группа людей, работающих вместе для достижения общих целей. Угу. Совершенно верно. Вот те принципы, которые держат людей вместе, а вместе держат один принцип: зарабатывать. Мы можем заработать вместе, больше, чем ты сам заработаешь там на базаре, на улице, на рынке или еще где -то. Если ты на базаре, на улице, на рынке, на клубнике заработаешь больше, я тебя держать не буду. Я не враг тебе и твоим детям. А вот если мы вместе можем заработать, некую синергию достичь, поэтому базовые принципы, которые работают до, во время и после, это те принципы, на которых держится организация, то есть группа людей, работающих вместе. Окей, но если общие цели, вот сядем и за месяц эти общие цели нарисуем. И каждый, вот в этой команде, каждый берет ответственность на себя. Я пойду переделывать производство, переналаживать, а не буду говорить, о, я не знаю, у нас не получится, мы так не делали и так далее. Я пойду разговаривать по телефону, по скайпу, по... Там, не знаю, по Вайберу, по зуму буду с клиентами разговаривать, а не говорить, да, клиенты сейчас на карантине. Каждый возьмет ответственность и пойдет спрашивать, искать и что-то делать. Мы соберемся вместе и найдем те общие цели, за которые мы все вместе в вцепимся и будем держаться и выходить из кризиса. Две вещи – вместе и общие цели. Что еще, чтобы компания, организация стала с позиции взрослый ребенок в позицию взрослый-взрослый? Две Общие цели? Ну, хорошие, мне понравился. Но, правда, они это делали до кризиса, понимаете? Умные компании, они все делают до кризиса. Они в кризис только э, набирают людей. Мне нравилось, как Водофон, например. Они много лет инвестировали в Водофон Украина. Они много лет инвестировали в развитие менеджмента. А потом они вдруг вычислили, поняли, проанализировали и увидели, что фактически менеджмент имеет дело вот, вот в этой, как вы говорите, позиции дети. И теперь э, они вот несколько лет назад перешли на то, чтобы инвестировать э, в сотрудников. То есть они сотрудников тоже поставили э, ну, зону ответственности. И он не сидит и не ждет, когда менеджер придет, у него будет просить обратную связь. Он не ждет, когда менеджер придет и даст ему обратную связь. он в этом активно и проактивно, инициативно участвует. Если я увидела какие-то мелкие, слабые сигналы с рынка, которых менеджер еще не видит, то я иду и даю ему эту обратную связь. Если ему некогда, то я найду время, когда отдам. Если он от меня отнекивается, то я во внутренней сети корпоративной, я эту обратную связь обязательно где-то в каком-то чате напишу, а не буду сидеть и ждать, когда он ко мне придет. Поэтому это надо делать и до, и после. Умные компании, они, ну, всегда они работают. Поэтому они в кризис э, собирают лучших. Вот недавно Маргарита Короткова, HR-директор «Нафтогаза», в фейсбуке написала, что у нас как раз, наоборот, мы ищем хороших HR. Хотя некоторые сейчас увольняют. Многие hr сейчас сами уходят, потому что их заставляют делать вещи, которые просто, просто ужасны. Не экологичные. Не экологичные, не, не, не эстетичные, не, не, не этичные, ну никакие просто. Поэтому она, вот умные компании, они в кризис наживаются, они собирают лучших людей, а глупые компании расстаются с лучшими людьми, но они глупо и до и после. Да, к сожалению, это так, но мы будем надеяться, что ваши рекомендации и советы, которые вы сегодня даете в эфире, позволят хотя бы задуматься над тем, к какой категории относится его компания, к умной или глупой. Если глупо, то что сделать для того, чтобы стать умной, по крайней мере, к следующему кризису? Про ответственность вы говорили очень много, да, если мы говорим про рядовых сотрудников, про линейных руководителей, есть ли какие-то рекомендации, как эту ответственность можно взрастить, что ли, да, чтобы человек действительно понимал, что если раньше ему сходило с рук, то сейчас э, что-то должно быть по-другому. Когда я участвовала в каких-то консалтинговых проектах, которые мы делали для компании, я в самом-самом низу встречала очень много людей, которые, ну, которые достаточно зрелые, они достаточно взрослые, они ответственные, они очень... У них дети есть, и они за них отвечают. Их дети накормлены, их дети присмотрены, их дети обучены, там эти, эти дети в самых лучших школах, там с лучшими репетиторами, у них есть какие-то участки, за... там они картошку садят, семью кормят и так далее очень ответственные. Но когда я спрашивала их, почему они, например, не делают то же самое, что дома, почему они также не относятся к работе, они мне говорили, что со временем они потухли просто. Потому что вот биться об стенку, там уже шишки набиваешь себе, ну, ты на каком-то там, на седьмом году своей жизни в компании, ты начинаешь понимать, что это бессмысленно. Некоторые быстрее соображают, на третьем году понимают, что это бессмысленно. Вот. Поэтому э, ответственность — это всегда палка двух концах, понимаете. Не может, например, э, топ-менеджмент отвечать за компанию, а сотрудники нет. Или сотрудники отвечать, а топ-менеджмент не отвечает. Не может руководитель быть ответственным, а сотрудник без ответственности Или сотрудник ответственный, а руководитель без. Это палка о двух концах. Вот для того, чтобы хлопнуть, нужно, нужно с двух сторон подойти, две, две ладони. И кроме того, ответственность, это корни уходят в личностные черты. Mm -hmm. Поэтому, если это личностная черта, а по закону нормального распределения не все это личностной чертой обладают, есть люди, у которых есть так называемый страх ответственности. Это, ну, знаете, вот, есть люди, которые боятся высоты, закрытого пространства, там, вот Точно так же есть люди, у которых психологически есть страх ответственности. Поэтому при отборе, во-первых, надо смотреть. Во-вторых, надо смотреть, при, вот, когда вы формируете корпоративную культуру, то все эти инструменты, которые вы формируете, инструменты менеджмента, Планирование, организация, принятие решений, формы контроля, hr инструменты, подбора, оценки исполнения, обучения. Все эти инструменты, они должны быть настроены на ответственного человека. А у нас, получается, даже если мы нашли ответственных, то мы этими штрафами, наказаниями, бесконечным перекидыванием собак и обезьян на кого-то другого, мы даже ответственного человека через какое-то время... В конце концов добиваем и он просто приходит отбывает номер, а свою ответственность, ответственность реализует в другом месте. Поэтому эти вещи связаны и ответственность она строится инструментами. И вот перед кризисом уже такие какие-то первые ласточки появились, какой-то гуманизм появился, экологичность появилась. Как только кризис, наша песня хороша, начинай сначала. Опять все это, опять вот это вот все это ломается, понимаете? У нас нет вот у нас нет сталого развития, у нас нет постоянства. У нас принципов никто не придерживается, потому что гуманизм и экологичность просто дань моде. То есть я социально ответственное предприятие, потому что там так сейчас модно. И если я не социально ответственный, значит я не модный. Или я, допустим, там грешу, а потом пошел в церковь и там, быстренько свечку поставил, деньги заплатил и могу дальше грешить. Вот такой менеджмент, вот понимаете, Нету устойчивого развития. Да, есть над чем задуматься и над чем работать. Всегда трамплин для шага вперед. Мы сейчас понимаем, что, находясь в удаленной работе, так или иначе, компания держится на кредите доверия, которым мы построили в офлайне. Поэтому следующий вопрос я хотела бы задать от нашего партнера, журнала «Проман», это издание о современном бизнесе и инновациях. Вопрос звучит так. Как преодолеть кризис внутри команды во время карантина и какие могут быть тимбилдинги или другие командообразующие мероприятия в удаленном режиме? Ну, я просто очень скептически отношусь к всевозможным тимбилдингам и, и прочим вещам. Почему я к этому отношусь скептически? Потому что э, тимбилдинг — это некая симуляция. Это симуляция игровая. А на самом деле команда должна сплотиться вокруг не там веревок, а она должна сплотиться вокруг работы. Я очень часто была на корпоративных всевозможных вечеринках, частью которых являлись там тимбилдинги, выезды куда-то за город и так далее, что я наблюдала очень часто. Вот казалось бы, общий стол, мы должны быть тимбилдинге, нет, садятся кучками, хорошо. Директор по безопасности, он приехал, час там, как положено, отбыл, а, ни с кем не разговаривал, ничего не делал, ни в каких упражнениях не участвовал, через час срочно ему там что-то нужно, он уехал. Ну я таких примеров могу миллион привести, потому что а, если у тебя в команде на уровне топ-менеджмента есть человек, который работал где-то в органах, и ты его взял директором по безопасности, я ни за что не поверю, что он а, будет командным игроком с HR-директором, с директором по маркетингу, никогда не будет командным игроком. Или с рекрутером. Вот буквально свежий кейс. Рекрутер набирает людей, а 50% из этих людей служба безопасности бракует. Не пропускает. Вопрос, почему? Потому что. Хорошо, тогда рекрутер там, через HR-директора идет к собственнику, почему безопасность не пропускает? Ну, потому что про них там где-то какие-то слухи, там есть нехорошие слухи. Послушайте, вы розница, у нас текучесть колоссальная. Мы там, вы понимаете, да? Я mm -hmm. когда-то на шахте была, директор шахты говорит, у нас по три ходки у каждого. Да сделай такую систему, чтобы ему там неповадно было делать то, что он делает. Потому что рынок сейчас вдруг... Ой, сейчас нужно работать с этими людьми по-другому. И как этот директор по безопасности может с HR директором на каком-то билдинге у них будет команда. Никогда у них команды не будет. Никогда. Почему? Потому что он цинично относится ко всем людям, которые в бизнесе. Потому что когда он там в органах был, он был водителем президента, или он ручкался с авторитетами в и в Он вот такой. Не будет из него команды. Он сути бизнеса ему неинтересно. Его взяли вот на этот функционал. И вот он бракует. Этот не пройдет, этот не пройдет. Эта схема неправильная, это неправильно. Все. Вот есть такие же юристы, например. Вместо которых, вот с ними команды не будет. Это нельзя делать. Почему это нельзя делать? Ну, потому что они не захотят это делать. Слушай, ты юрист. Что значит не захотят? Это не твоя работа, захотят или не захотят. Поэтому я не верю в тимбилдинги, которые позволяют решить э, командные вопросы. Командные вопросы решаются между профессионалами. А профессионалы — это те, которые хотят заработать вместе. И они прекрасно понимают, что я хорошо не сделаю, если у меня будет некачественное сырье. И я э, вылезу из своего функционала, я приду и я добьюсь, что у меня будет качественное сырье. Если я продаю продукты, мне клиент говорит, что он там, не технологичный, я пойду к технологу, вылезу из своего функционала, я добьюсь, чтобы это было. Поэтому профессионалы, они добиваются своего, они сидят в рамках функционала. Вот это команда, я называю. Да, это скандал, да, это конфликты, да, это нужно иметь харизм. Нужно полно энергии иметь, но ты должен быть кровно в этом заинтересован, потому что тебе это нравится, ты любишь эту работу. А не потому что тебя на два дня сводили на тимбилдинг. Выпили, закусили, побегали, пришли с утра в понедельник, и каждый бюджет рвет на себя. Не верю. Дистанционный тимбилдинг, вот у нас с вами сейчас дистанционный тимбилдинг. Анна, вы как настоящая... Практически уже И... с вами одна команда. Вы как настоящий интеллектуальный хирург. Правду. Это режем, это не режем, это режем, это нет. Кстати, прекрасный комплимент, не могу не зачитать, от Ларисы Анипко. Анна Николаевна, рада вас видеть, выглядите прекрасно. Спасибо, Ларисе. Вот. А дальше вопрос к вам от Яны Демченко. Анна, вы сказали, что отказались от устарелых технологий и, наверное, внедрите новые. Поделитесь, пожалуйста, какие новые технологии для HR вы рекомендуете внедрить? Я сказала, что А, отказываться от технологий. А, смотрите, любую технологию, это я не только для HR говорила. Я имела в виду, вообще-то, когда говорила: технологию там производства сыра или молока, или упаковки, или еще чего-то. Но hr технологий это тоже касается. Поэтому нужно просто взять абсолютно все, что происходит с человеком, который сначала э, потенциальный сотрудник, то есть он на рынке, и посмотреть э, через призму кризиса, через призму здравого смысла, через призму оптимизации, э, какие есть технологии выхода на этого, на, на этого потенциального кандидата. Ну, я только что привела пример, что я, например, Общаюсь с вузами, и я вижу молодых людей, которые защищаются по тем специальностям, которые мне нужны. Второй этап он, это как привлечь его. Сейчас масса всевозможных социальных сетей, через которые вы можете это делать, привлекать. А третий этап как отбирать его. Я считаю, что отбирать по каким-то знаниям, умениям бессмысленно, потому что умения нарабатываются, а знания устаревают в тот момент, пока вы этот кейс придумали. Вот только вы тест написали, все. У меня, кстати, база тестов постоянно меняется. Я от этого страшно страдаю, очень страдаю. Но каждый раз, когда я прихожу в компанию, я сажусь и переписываю с чистого листа тесты, Потому что мне хочется взять те тесты, которые я для той компании писала, Ну вы меня понимаете, и на лаврах, да? Не получается. Я каждый раз сажусь и, и пальчиками набираю, даже копипейст не получается. Поэтому, если вы хотите отбирать по новым технологиям, то не надо плюньте на знания, плюньте на умение, навыки, смотрите на личностный профиль. А личностный профиль есть автоматизированный. У нас в Украине PI, Predictive Indicator, это индекс, который предсказывает поведение человека в организации, даже не видя вообще его вообще глаза. Uh, он уже куплен uh, сетями, например, Фози купила одна из uh, бизнесов, и Comfi купили, uh, потому что у них колоссальная идет машина отбора. Представьте себе, если бы они старыми технологиями отбирали. У них бы там сидело, наверное, уже человек 500 или 700 uh, рекрутеров. Вот. Поэтому вот эти вот новые технологии, они, конечно, есть, я у себя их рекомендую. Обучение. Масса, масса интересных новых технологий в обучении. Мы сидим сейчас с вами общаемся. Причем я бы советовала все вот эти вот интересные вещи, например, интервью по performance appraisal, интервью по оценке исполнения. Брать какие-то кусочки, удачные, успешные кусочки, классные кусочки. Когда руководитель хорошо дает обратную связь, когда руководитель хорошо ставит цели. Просто накапливать такую базу данных, маленьких-маленьких, 30-секундных клиповых каких-то кейсов для руководителей. То же самое для подчиненных можно накапливать. Чтобы не пропадало добро, понимаете. Люди общаются на собрании, если что-то классное, записывайте, вырезайте кусочки, накапливайте. Во внутренней сети выкладывайте. Прекрасная внутренняя сеть у Водофона. Прекрасная. Она столько решает всевозможных проблем, которые у них есть. Прекрасный опыт у SoftServe есть с точки зрения управления персоналом, с точки зрения проведения исследований, с точки зрения собственных наработок. Ну, например, можно купить хорошую, хорошую, хороший инструмент у SoftServe. Это карта карьер. Она сделана в игровом режиме, знаете, как вот игра какая-то, и ты входишь в эту игру. И ты видишь, какие у, тебя, какие у тебя пути, возможности, карьеры и так далее. Они пользуются не только собственными изобретениями, они покупают какие-то вещи, какие-то бесплатно привлекают. Сейчас, вот, я не знаю, как вы, я, например, бесплатно пользуюсь Zoom. Мне нужно было пообщаться с друзьями, мы собрались, сделали это. Поэтому в исследованиях, в рекрутинге, в обучении, в оценке исполнения масса новых инструментов. Пользуйтесь. Пользуйтесь. Пользуйтесь. Вопрос по поводу сокращения не отпускает нашу аудиторию, поэтому будет уточняющий вопрос от Аллы Бойко. А многие эксперты сейчас рекомендуют для спасения бизнеса сокращать персонал. И это в любом случае повлияет на бренд. И у людей ведь своя правда. Как правильно это сделать, чтобы бренд не пострадал? Еще раз. Я, по-моему, первое, что я сказала, что я не верю э, в лечение по телевизору. Я не Кашпировский, не Чумак. Поэтому на вопросы, как выходить из бизнеса, нужно отвечать конкретно. Не заочно, а конкретно. Потому что если ты, например, маленькая гостиница, одно дело ты бизнес-гостиница, другое дело ты туристическое. Разные ответы. Одно дело ты в центре Киева, другое дело ты в Виннице. Разные ответы. Ответы разные. Я поэтому и говорила, что сохраните вот эту команду молодых, которые сядут и будут вместе генерировать эти идеи. Теперь по поводу того, как сохранить бизнес. А давайте ответим себе на вопрос, а что есть бизнес? Потому что у кого-то бизнес – это просто большой склад. У кого-то бизнес – это офисное помещение, которое он задает в аренду. У кого-то бизнес, это сеть квартир, которые он там, там посуточно сдаёт. У кого-то бизнес-отель, у кого-то ресторан, у кого-то кофейня. Что есть бизнес? Хуже всего тех сейчас, у кого есть что-то, что постоянно требует денег, даже если ты не работаешь. Ну, например, я не работаю, но я, по крайней мере, не трачу деньги. понимаете? Если это своя территория, так она, по крайней мере, не берет у тебя эти деньги. Если это арендованная территория, она у тебя берет деньги. Поэтому вопрос, что есть бизнес? Сядьте их вот так вот построчно, по буквам, отдельно выпишите, из чего на сегодняшний день состоит ваш бизнес. Потому что, мне кажется, самое главное в бизнесе – это ключевая команда. Вот ее нужно сохранить. Потому что она как птица-феникс. Она арендует потом, она заработает, она клиентов найдет, она инвестиции привлечет. Территория не привлечет, здание не привлечет. Деньги, которые тают с каждым днем и превращаются в мусор, ничего не привлекут. Они просто растают, понимаете? Поэтому разложите. Вот у вас столько-то денег. Да. У вас столько-то там станков стоит. Испортятся они за, за полгода? Не испортятся. Может быть, их нужно там укрыть, как заморозить или еще что-то сделать. Спрятать там их, чтобы море их не съело в конце концов. Поэтому, когда вы говорите сберечь бизнес, это не абстракция, а это конкретика. И вот пока вы не разберетесь, что есть сущность вашего бизнеса, вы этого не сбережете. А вы будете пользоваться поп популистскими советами, чьими-то в телевизоре, и, и бизнес не сохраните. Анна, я вас после сегодняшнего эфира буду называть интеллектуальный хирург. Вы так честно mm -hmm. и правдиво говорите об этом, что ну, на самом меня деле... Я только не называли. Знать. Меня в 90-е годы называли, знаете как, Терминатор. Тогда был моден фильм Терминатор, меня называли Терминатор. Ну, теперь хирург. Сейчас, сейчас коронавирус модно-медицинская тема. Хорошо, я как раз следующий вопрос про карантин. Как вы видите дальнейшую работу компании после карантина? Связано с возможностью дальнейшей боязни тесного контакта людей между собой в транспорте, в офисе. Как это может повлиять на взаимоотношения работодателя и сотрудника, ну и, соответственно, сотрудников и сотрудников внутри? Uh, смотрите, прежде чем мы вышли или выйдем uh, из карантина, uh, обратите внимание, какое колоссальное количество фейков. Одни говорят, что он живет там на ручке от двери, другой, другой говорит, что не живет. Третий говорит, что он прилипает, четвертый говорит, что он там отваливается. Uh, поэтому они уже... В мире есть люди, которые знают, что это такое, потому что они уже изобрели вакцину, они ее пробуют на животных, сейчас переходят пробовать на, на людях. Они знают это. Они, наверное, об этом кому-то сказали. И вот этот кто-то, наверное, где-то выступит. Наша задача просто найти этот источник и понять, что э, можно делать, а чего бояться. Понимаете? Это я сейчас метафору рассказываю, и сейчас я перейду к бизнесу. То есть метафора заключается в том, что когда сказали ходить в масках, я хожу в масках. Я каждый день хожу гуляю, но я хожу в масках. Потом я иду по парку. Например, сегодня я иду по парку. Километр туда, километр сюда, ни одной живой души. Я подумала, он же тут точно не летает, почему я иду в маску? Я опускаю маску. Слушайте, я ее быстро опять назад вернула, потому что такой адский запах гари, что мне в маске даже удобнее. К чему я это рассказала? К тому, что когда вы после карантина соберете своих людей, вы должны с ними коммуницировать однозначно. Вы не должны вот так вот, сегодня одно, завтра другое, потом, ой, йод надо пить, он ой, йод пить не надо, ой, надо вот это, теперь не надо вот это вы должны иметь четкую концепцию того, как вы будете работать. У вас она уже должна быть готова в течение этого месяца. То есть вы приходите и говорите, ребята, HR за этот месяц проанализировал те, кто остались в компании. Вот столько-то процентов пользуются метро, столько-то процентов из метро плюс троллейбус – Столько-то процентов ходят пешком, или даже не ходят пешком, а ездят, но они находятся в зоне 3 километров от, от компании, живут в радиусе 3 километров. У нас решение, вот для этих 5 процентов, вот такое решение, и будьте любезны этого решения придерживаться, и мы проследим. Для вот этих, которые в метро, мы сделаем маршрутку, маршрут, развозку, как они сейчас называются. Ну, то есть фирменный какой-то транспорт, и мы вас будем собирать на тех точках метро, от которых вы ездите. Те, которые ездят своими машинами, мы вам там компенсируем, если вы будете забирать вот этих, этих, этих. То есть быть готовыми, как они будут забираться. Второе, почему мы будем всех возвращать после карантина? Те, которые успешно работают, те, которые нормально работают может быть, еще год, а может быть, и никогда, их возвращать, и не будем после кар кар карантина. Мы научились с ними коммуницировать э в режиме онлайн. Если нам понадобится один раз в месяц собрать там, носиками, потеряться друг об, об друга, мы арендуем какой-то зал, соберемся, заседание три часа проведем, мозговой штурм устроим, какими-то эмоциями друг друга зарядим и поехали дальше работать. То есть я бы, например, всех не звала обратно. Тех, кто будет призван обратно. У вас останется территория, например, ваш офис. Вы его уже там до конца года арендовали, деньги вам уже никто не вернет, но часть уволенных, часть, которые остались, у вас она расширит, расширилась. Найдите возможность работать так, чтобы они там хотя бы не кашели. Прочистите вентиляцию, которую там десятилетиями годами не чистилась. То есть сделайте какие-то вот такие вещи хотя бы. Ну и кроме того, мне кажется, что если это не станок, если это не конвейер, который я станок не могу... Я в швейную машинку, кстати, я могу забрать домой. А вот станок и конвейер я домой не могу забрать. Тогда это одно. Но компьютер-то у меня есть, облако-то есть. В чем причина? Зачем я должна... Мне кажется, что наши офисы вообще должны выглядеть после кризиса как рестораны. У меня, например, 10 лет нет офиса. Я езжу к клиентам, я встречаюсь в ресторанах. Мне очень нравится, со мной рядом одна гостиница есть хорошая, там в лобби делают потрясающий кофе. Там хорошие диваны, удобные, комфортные. Там можно с компьютером посидеть, можно встречу какую-то провести. Я подумала, почему наши офисы не могут выглядеть как ресторан. Вот кто-то в ресторан ходит покушать, кто-то в ресторан ходит потанцевать, кто-то в ресторан ходит э, пообщаться с друзьями. Вот мы, давайте проанализируем. Что делают люди в нашем офисе? Вот что они делают. Они проводят интервью с клиентами. Зачем им кабинеты? Зачем им? У него есть лэптоп. У него там все в этом лэптопе. Второе. Вот эти что делают в офисе? Ну, они там, не знаю, ну, они э, совещания проводят. Какого рода совещания? О чем? Это когда соберутся 15 человек, один что-то нудит, остальные сидят слушают. Извините, такое совещание можно проводить по скайпу, можно по зуму, как угодно. Это не мозговой штука. когда нужно за городом, когда нужно там, вдохновлять друг друга, когда нужно хорошо отмодерировать, идентифицировать проблему. Нет, это каждодневная там, летучка, пятиминутка, там еще что-то. Какой смысл им вот это носиками сидеть там? Поэтому, мне кажется, нужно посмотреть на будущий офис, как на ресторан. И посмотреть, кто танцует, их в дискотеку отправить. А те, которые покушать, пришли на кухню. Те, которые пришли потусоваться, значит, в тусовку отправить. И не сидеть, вот и не кучковаться, все на одной одинаковой абсолютно территории. Оставить исключительно как пространство для сотворчества, да? Да, и то, я бы не оставляла для сотворчества. Потому что сотворчество должно в креативных местах. Я бы для сотворчества арендовала что-то креативное. Сейчас, слава богу, этот бизнес хорошо развивается, и есть какие-то креативные места, где ты можешь прийти, сотворчество сделать, арендовать это. Не содержать его, а арендовать на период вот этого сотворчества. Экономика потребления потребления, да? Не владение, а потребление. Да, да. А у нас а смыслом. Людмила пишет потрясающе, точно, четко и убедительно. Каждое слово это полное руководство к действию, щедрые эмоции, большая редкость для спикеров вебинара. С благодарностью и глубоким уважением Кани ну и к нам, как к организатору. Людмила, спасибо большое. Спасибо. Следующий вопрос от э, Анны Клименко. Анна, спасибо большое за встречу. Как вы считаете, когда люди не будут бояться посещать масштабные ивенты, конференции, корпоративы, планировать ли компании проведение 30-летнего юбилея на 500 человек для клиентов-партнеров на сентябрь-ноябрь 2020 года? Ну, давайте посмотрим на мой любимый базовый закон нормального распределения. 10% населения Украины не боятся сейчас. Вон они тусуются без масок. Я сегодня гуляла, кстати, видела несколько тусовок. Они не боятся и сейчас. А 10% будут бояться теперь, наверное, по погруз жизни. То есть 10 лет пройдет, они все будут жить и с панкой, коронавирусом. Ну, например, вот в Японии очень многие люди, они в масках ходят всегда. Кстати, мне очень нравится ходить в масках, потому что у нас настолько нездоровый воздух в Киеве, что я бы теперь каждый день ходила в масло, постоянно, даже если не коронавирус. Поэтому, наверное, есть какие-то люди, которые будут, у них это, они впечатлительные, для них это останется впечатление ну, на всю жизнь. А 80% людей нормальные. Поэтому с нормальными людьми нужно общаться на нормальном языке. То есть должно быть нормальное, воздушное, хорошее, проветриваемое, чистое пространство. Я уже давно не работала с такими компаниями, но я когда-то помню в 2000-х и даже в 90-х подвальные помещения, дешевый, дешевый лак, Страшная, дешевая краска. Там минут невозможно находиться. Там сразу глаза делаются красные, там горло пишить начинают. Вот, поэтому для 80% вашей компании должны быть созданы человеческие условия. И еще раз повторяю, не надо их держать в компании. Если у человека есть задание, пусть делает, делает там, где ему удобно. Пусть делает его в кафе, пусть делает в квартире, дома, к бабушке поедет, в деревню поедет. Сядет на берегу реки и делает это задание. Поэтому держать только тех, кому, кого крайняя вот производственная необходимость держит. Что за станком, понимаете? Поэтому для Праздновать них а? Праздновать ли им 30-летие, объединять ли этих 500 человек сейчас? Ну, не сейчас, на осень. Понимаете, это вопрос конкретный. На конкретный вопрос я должна понимать, что это за компания, какие люди, кого они приглашают. Но мне кажется, вот я, может быть, потому что интроверт, я переделанный интроверт, молодости, когда все, вот знаете, все вместе, там школа, 42 человека в классе. То есть понятно, что ты не выживешь как интроверт. Но очень взрослее я становлюсь, мне все менее умение приятной тусовки на 500 человек. И вот эти вот стадионные, знаете, вот зомба тусовки Если вы зададите себе... У Макинзи есть такая детская техника. 5 почему. Если вы зададите себе 5 почему, вы хотите сделать на эти 500 человек и ответите конкретно на эти почему. Почему вы собираете этих людей в одном месте? Чего вы хотите достичь? А потом напротив каждого конкретного пункта вы зададите себе вопрос, а как это можно сделать по-другому? Я думаю, что как-то... Вот эти все стадно стадионно, толпы этих хороводов, или как их там называть, крестные, крестные ходы вокруг бизнеса, они, мне кажется, остались в 20 веке, все-таки 21 век. Вы вполне объемно, да, ответили. Давайте мы вот еще есть два вопроса и будем закругляться, потому что мы исчерпали уже час, откровенно, но вас не отпускают. Следующий вопрос от Анны. Ну, во-первых, благодаря за честность, и кто такой сегодня хороший HR-антикризис, что он делает и не делает, и ну, как ролевая модель у него? Ну, мне кажется, в любой кризис HR, он наконец-то может тех людей, которых он не мог отстоять, и тех людей, которых он не мог уволить годами, потому что его кто их кто-то спасал, наконец-то он может это сделать. Во-вторых, он может... Может, ну вот он единственный может защитить перед собственниками, перед менеджментом, перед финансовым директором э, сотрудников, потому что он может, если он грамотный, он может экономически с точки зрения бизнеса подойти, и он может сказать, посмотрите, ребята, вы хотите сократить затраты, отлично. Скажите мне, пожалуйста, на сколько процентов вы хотите сократить затраты? Они говорят, на столько-то, столько-то, столько. отлично. А вот вы в той модели, которую себе нарисовали после кризиса, вы э, фо, фо, фонд оплаты труда видите в себестоимости продукции, сколько процентов, вот столько-то процентов, отлично. А если я, например, сделаю сокращение и сделаю так, что вот кто-то там на... На полставочки там, домой пойдет кто-то вот с разными категориями и даже с разными сотрудниками что мы вложимся в вашу вот эту финансовую штуку но я не буду увольнять вот так вот взять 35 и уходить вот не буду этого делать просто скажи мне сколько законодать и все а я найду способы законодать вот мне кажется это был бы высший пилотаж от чара то есть он бы посмотрел на все на все категории сотрудников а есть такие категории, которые живут от зарплаты до зарплаты. И там не всех нужно спасать, например. Не обязательно всех. Но там есть очень-очень важные люди. А есть такая категория, которая может три месяца продержаться, там можно полставки дать, там отправить их на три месяца. То есть вот если бы он с этим всем разобрался точечно, конкретно, вот как я про э, транспорт говорила, как я про офис говорила, вот точно так же и здесь. Вот мне кажется, такой бы HR был бы адекватен был. Бизнес, в период кризиса. Спасибо огромное. И напоследок, последний вопрос от Натальи. Еще раз нас благодарят за встречу. Очень интересно, что, по вашему мнению, экологичность в отношении к сотрудникам при вопросах сокращения и что такое неэкологичное поведение компании? Экологичное — это честно. Даже если мы тебя увольняем, мы тебя честно увольняем. И честно по закону выплачиваем тебе то, что обещали выплатить. Если мы не можем выплатить, мы тебе честно клянемся, и мы тебе через там, две недели, через месяц, мы как-то реструктуризируем. Плюс, если договаривались о выходном пособии, отдаем. Что можем отдать, сразу отдаем, что не можем отдать, там постепенно отдаем. Самое большое экологическое слово – это честно и прозрачно. Потому что выкидывать людей, не заплатив их за отработанное время, как сейчас происходит. Понимаете, вот это вот точно не экологично. Ну и если HR может помочь э, э, устроить куда-то, ну вот я только что Маргариты Коротковой приводила пример, вот, допустим, там набирают людей. Кстати, компания Amazon 100 тысяч человек набирает, вот в ближайшие, прям буквально в ближайшие недели. Вот, есть компании, которые набирают, есть компании, которые растут. Помочь человеку на биржу устроиться, просто помочь сводить, сходить, дать адрес, помочь заполнить анкету, чтобы он стал на эту биржу. Потому что люди не знают, куда звонить, куда идти, что писать, и вообще растеряны. Там CV какое-то нормальное, там посмотреть, какие компании растутся, звониться со своими коллегами и чарами, сказать, там, дам хорошие руки трех продавцам. я уже такие вещи встречала. Да так команда мультиплеера отпускала свой отдел по customer experience, отдавала в хорошие руки прекрасных кандидатов. Было дело. Вот это я считаю экологично. Обманывать, врать, не выдавать, не заплатить – это не экологично. Есть люди, у которых, например, если вы крупная компания, есть люди, у которых там ипотеки и прочие-прочие дела. У нас не так много банков, в которых они скучковались по этим ипотекам. Сходите от имени компании в эти 2-3 банка, в которых там, допустим, тысяча человек ваших сотрудников, в этих трех банках имеют какие-то суды или еще что-то. Сходите от имени компании, вы взрослая, серьезная, крупная компания. Помогите с этими банками, договориться, чтобы вашим сотрудникам реструктуризировали этот, этот. Это экологично, я считаю. Но для этого нужно понимать, чем люди живут и чего люди боятся. Вот HR должен это разобраться. Но не просто люди, а люди продавцы, люди из бухгалтерии, люди менеджмент, люди маленькие менеджмент, супервайзеры, люди топ-менеджеры, то есть конкретные люди. И, и, и как они там на работу ездят, как они в офисе, в каком месте работают, что они делают, а почему нельзя их оставить на удаленке еще полгода, может быть даже год. А почему нельзя, например, там, заплатить через какое-то время? Или какие у него проблемы с, с долгами? Потому что ему деньги нужны. На что тебе деньги нужны? На ребенка? Давайте договоримся там с каким-то садиком. Арендуем какой-то садик и всех детей, всех своих сотрудников, куда после, после кризиса заберем. Бесплатно, например. А. Ну, то есть, вот, мне кажется, компетенция ЧАРА и экологичность, вот, Главная компетенция HR -а – экологично вести себя в условиях кризиса, то есть принципы выдерживать. Я когда говорила о том, что меня всю жизнь спасали, это мои принципы, я теряла деньги, я теряла организацию, я теряла партнеров, но я не теряла свои принципы, клиентов теряла, ну что-то там я не заработала, где-то там я не разжилась, ну и что? Личная репутация, кстати, да, дорогого стоит. Андрей Федоров недавно в одном из интервью сказал, что э, моя репутация дороже денег только по той простой причине, что я 15 лет уже не меняю телефон. Поверьте, если бы я что-то делал плохое, я бы уже давно сменил номер. Ой, я, наверное, тоже уже лет 20 не меняю. Вот это подтверждение того, что... Кстати, мой телефон на сайте. И некоторые звонят на сайт, они думают, что это администратор трубку берет, а всегда беру я. Они так пугаются что-то. Слушайте, ребята, ну будьте ближе к людям, будьте более открытыми, будьте более прозрачными. И, и, и вам тогда будет какая-то ответ. Если вы думаете, что они дебилы и воруют, и продолжаете их штрафовать, ну они такие будут свою набирать, покажут. Это ж палка двух концов. Вас вновь засыпают благодарностью. Анна, Алена, благодарю за прекрасное общение и кучу полезной информации. Есть теперь пища для размышления. Спасибо. спасибо Сергей, большое. Анна, я хочу еще раз поблагодарить лично от себя, от всей моей команды, которая тоже слушает спасибо. сейчас ваше выступление, кто находится за кадром, и от всех 130 участников, которые сегодня были с нами здесь в эфире. Да. Спасибо большое. Друзья, спасибо за внимательное слушание принимайте рекомендации не просто к сведению, а к исполнению и да будет с вами экологичное будущее с безупречной репутацией. Будьте здоровы! Спасибо всем! И вы тоже, будьте здоровы! Спасибо, до свидания!